Всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка тоже небольшая как и предыдущая в этот раз пришли уровни и вариант заглушки на горячий башмак если в случае у вас на камере отсутствует кстати заодно протестируем дополнительные объективы которые были продемонстрированы в прошлый раз а именно объектив Уланди, который стоит сейчас на камере ас и второй объектив apixel который стоит на смартфоне htc оба объектива аноморфных и сейчас при помощи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 в данном варианте на данной камере у нас заглушка на горячем маршмак присутствует в таком варианте но почему были куплены именно в данный вариант этот уровень необходим для того чтобы например держать горизонт несмотря на то что на голове штатива есть горизонтальный уровень держит горизонт единственно горизонт он держит в момент, когда вы устанавливаете, он находится под камерой, и этот вот уровень не виден, когда вы установили на нее камеру. В случае, если вы вдруг что-то сдвинули случайно при установке и так далее, вам опять приходится снимать и тому подобное. А здесь просто разместил на горячем башмаке, у вас два в одном, и как заглушка, чтобы не пачкался горячий башмак. Плюс еще и уровень. Пришло в таком вот варианте. Здесь вариант был поставки 4 сразу же, как говорится, про запас, либо на другие камеры, если присутствует, причем был лука что используется для камер sony но прекрасно и подходит для других камер судя по всему они универсальны сами по себе просто наверное камеры sony чаще и быстрее продаются хотя и еще не факт дать посмотрим что к нам пришло пришел пакетик и в этом пакете 4 одинаковых Уровня заглушки на так называемый горячий башмак. Можно, конечно, использовать и не только для горячего башмака. Можно использовать и для других вариантов, если он позволяет такая возможность. В моем варианте можно использовать и на ригах. Он прекрасно залазит в те размеры. И тем самым тоже устанавливать горизонт непосредственно на этом риге, чтобы у вас камера смотрела трога в горизонте. Вот такой вот уровень там, жидкость, как обычно пузырек, в центральной части у нас располагается непосредственно, а горизонт выравнивается. Давайте посмотрим, как этот уровень будет сидеть непосредственно на камере. Он достаточно плотно входит и прекрасно размещается на камере. Как мы видим, никаких проблем особых нету. И в настоящее время у нас непосредственно выставим горизонт, потому что пузырек сейчас находится непосредственно в центре. Камера стоит у нас в горизонте. Держит правильный горизонт, не заваляется ни вправо, ни влево. Кстати, это тоже актуально для тех камер, у кого внутри нет электронного горизонта, потому что у некоторых камер внутри есть электронный горизонт, благодаря которому можно это уровни. Горизонта правильно выставляет. А вот у некоторых камер такого электронного горизонта нету. И как вариант выхода, чтобы поместь э, заглушки использовать плюс еще и горизонт выполнен он из пластика достаточно все красиво и хорошо и прекрасно размещается на камере под лицо тем самым не нарушая его эстетические камеры свойства и еще дополняет практические свойства именно как еще раз повторюсь выравнивает горизонт вот такой вот уровень пришел непосредственно с китайской народной республики достаточно хорошего качества выполняет свои функции каждый решает сам нужен ему это или нет а я свой осознанный выбор и результаты предоставил вам на общее обозрение всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания